Здравствуйте! Хочу вас познакомить с новым сортом клубники, который я вырастила из семечки. Сложно было выращивать, но у меня получилось. Я вставлю видео, как я проращивала семечки, чтобы они пустили корешочки и начали расти. В общем, я хочу рассказать, сорт клубники у меня называется Треска. Это ремонтантный сорт клубники. Круглое лето будет клубничка, аж до поздней осени. Смотрите, чем она мне понравилась. Тем, что она дает детку, вот прикорневую рядышком, видите, недалеко отходит. И смотрите, какой урожай на этой детке. Затем, вот смотрите, какие короткие, междуузья, розеточки короткие. И смотрите, сколько клубнички будет. Смотрите, видь какая она урожайная! нет этого сорта еще никогда не было, я его так хотела давно. И цветоносов, смотрите, сколько один, два ягодки. Видите, сколько много. Цветонос какой мощный, насыщенный. Видите, какая плоская, приплюснутая клубничка. И будет хорошего качества. Когда она начнет доспевать, я вам покажу, конечно какой получился. У меня всего один кустик, но я ее размножу. Она компактная получается. И такая красивая, кругленькая клубничка. Очень хороший сорт. Смотрите, сколько будет клубники много. Очень урожайно. Я очень рада, что я купила именно этот сорт. Очень, очень рада. И буду его размножать также. А здесь рядом я посадила тоже эксперим... экспериментальный сорт «Скушение». Белые цветочки, я подчеркиваю белые, потому что рядом у меня растет кустик с розовым цветочком. Этот сорт э, знаменит тем, что это как ампельная клубника. Она дает очень много усов. И усы начинают, вот видите, длинные усы, вот маленький усик, Получается резетка, и неукоренившаяся резетка начинает давать цветоносы и ягодки. Это у меня тоже первый год. В прошлом году я укореняла его, эту семян. Видите, сколько уже пустила хорошо. И в этом году только она пошла в рост. Она в прошлом году никак не успела. Если обрезать цветочки и поставить в горшочек, либо в землю, вот так палочками прикопать. Этот кустик обязательно укоренится даст хороший кустик. Ну, мне этого не надо, я отдельно эксперимент делаю. Вот видите, он укореняется. Сам прижался к земле и начал укореняться. Я тоже хочу эти сорта отдельно, те сорта отдельно. Это же все эксперимент. У меня все сорта ремонтантные. На этой грядке я уже сняла урожай. Покажу вам, как развиваются кустики. Видите, я нижние листья оборвала, которые касались земле. И она начала пускать новые резеточки. Вот видите, резеточка тоже цветет. И дает урожай. И клубничка второй раз тоже цветет у меня. Эти цветы я оставила для того, чтобы не было ожогов. Мы живем в Одессе, у нас очень жарко. И я их вот так обрываю, и они как пальмочки потом растут. То есть не сильно затенят, они высокие растут. И немножко прикрывают, тень делают. Клубника это тоже очень крупная. Очень тоже приплеснутая. Хорошая клубника вот. Смотрите, это немножко другая, сладкая, ароматная. Это уже идет та вьющаяся больше пускает усов, а это без усая. Без усая Она размножается немножко по-другому. Первый год она еще усы дает, а потом она не дает. Она начинает делиться. Смотрите, становится твердый столик И она делится, делится, вот так размножается Потом вот так разрезаешь и садишь в А усы она не дает, можно сажать близко, друг к дружке Немножко тут сорта запытала Вот это получается безусая Это с усами вот, усатая Я их как называю, это тоже безусая Видите, она очень отличит ее легко и свободно. Это усатенькая, это более ампельная. У них листья такие интересные. Видите-таки. Мощные, красивые. Но как, вроде бы как чего-то не хватает. Но мне нравится такой листь, цвет листа. А здесь у меня кучка тоже без усы. Хотела вам показать с ягодками. Но у меня ребенок не успевает эти ягодки доспевать. Он подходит каждое утро. И радостный ягодки обрывает вот видите она довольно такая крупненькая хорошая клубничка этот сорт клубники у меня в отдельной стороне видите? я кучками выращиваю не интересно И помидорки петрушечка а вот эта клубника это чисто ампельная это горшковая клубника это видите как она дает тоже огромные грозди но она цветет красным сейчас к сожалению не найду наверное ни одного цветочка показать она не белым цветет а красным она очень много вот так обвисает если с горшка пустить она тоже на концах вот пускает ягодки и очень много пускает так красиво ампельное растение получается ну, все, наверное, о клубнике больше сегодня ничего не говорю. О клубнике будем говорить, когда она пустит ягодки. Буду показывать, какого вкуса, какого размера ягодка, чем отличается друг от дружки. А сегодня, так как ягодок нет, сейчас вперед уже урожай. Первая фаза снялись ягодки. Сейчас пойдет вторая фаза. Она начинает цвести. Все, всем удачи, всем пока дождемся ягодок и продолжим видео. Ветер у нас сегодня такой. Всего вам доброго.